И всем привет, с вами Гэдбуджи, и сегодня мы устраиваем новую хрень под названием Unboxing. И сегодня у нас Unboxing на Canon SX 510 HS. Как и так, в общем вот такая вот у нас коробка, ема, он даже не заметного. Вот такая вот коробка уже распаковывал ее, успел фоткать. Так что у нас? Что у нас тут? Что у нас что? Хм. что у нас? гарантийный талон, как видите. Ну плохо видите. Фу. Это фифики какая-то. Так это у нас инструкция это какой-то пакет также тут есть диск какой-то диск я вот досталал там прикольный рисунок вот, покажу это что такое это меры предосторожности так а тут у нас есть слушайте это что у нас это, это хрень вот это кромочка, на котором все лежало. А, тут есть зарядное устройство. Вот оно. Какое ужасное освещение. Это надо справить. Хм, не тушите. есть возможно сколько он стоит 6999 рублей ой 6990 рублей вот, как увидеть, надеюсь вы видите это просто на планшете это плохой качество ну, ладно так тут можно подключиться как вы уже знаете подключить тут, вот сюда заряд вот сюда батарейку тут у нас будет показывать Фул почему-то мне не показывалось, когда мне за... вот есть и full, full внизу и charge сверху и вот а что-то у меня full не загоралось, но у меня также зарядилось. Вот также это гарнитура, даже не гарнитура, такая фигня. А вот это можно подключить зарядки тоже все там такое дело, Всякая такая фигня. Вот теперь какие-то пакеты и что это такое? Подарок обучение фотошколе и фотокниги еще. Ты подарка вспышка открылась. Ну ладно. Будем считать, так надо было. Так, вы меня плохо слышите, наверное, сейчас не лучше слышите. И вот у нас там аппарат. Я... Вот у нас фотик. Вот такой вот у нас, собственно. А, вспышка открывается очень легко. Какая-то мела. Это моя лампа. Да, это моя лампа. А, собственно, тут есть всякие кнопочки по включению. Сейчас покажу, как про них. У них такая фигня. Сейчас. А, вот. Так я. я. ладно, все. Вы а, видите такую штуку. Вот. И тоже можно переключать и вот этим тоже можно переключать тут. Надо потом. Это записи видео. Это кнопка. Так, это это делать яркость, но в режиме фото можно удалить. Эту кнопку есть, если что там вот. Так, чуть-чуть. Это просмотреть у нас. <связываем> да Здесь нет. Не заряжен. Утеляю вот, вот, я, тоже не заряжен. Включайте его здесь. Включается конечно, ничего не видно. Конечно, ничего не видно, все, потому что у нас в комплекте идет крышечка. Ну вот, тут же четко сразу идет. Четко. Четко. В против это четче выглядит. Ну ладно. Так, теперь у нас идет... Эм, не знаю что. Фотографировать. Фотографировать... Где? Где? Где? Фотографировать вот сюда. Нажимать сюда, чтобы сфотографировать. Только нужно зажимать, зажимать посильнее, потому что фокусируется. Вот так также тут есть. Вот эта вот кнопочка. Курта, да? Уходит. Уходит. и также автоматическая когда вот ну, смотрите нажимаем на кнопку закрывать его смотрите закрываем вот так он сразу делает да. а, не знаю что показать ним наверное фотографии дать фотографии этим качество красиво Кочево, такое качество вот он так красивее выглядит ну, ладно сейчас попробуем сфотографировать все это дело на а пусть так стоит ну вот собственно все так фокусируется он очень быстро можно конечно так что сфокусироваться блин то планшет не фокусируется он же не фокусируется он не, он не предназначен для того чтобы фокусироваться зажимаем сюда и фокусируемся да можно сфотографировать все это дело ну вот что получилось а нет это не получилось так сейчас сейчас сейчас сейчас сейчас вот что у нас получилось какое дело получилось О, это моя люстра так, так также можно записывать видео. Че? Че? Лоли, ляля, ля, что там? Так, звук он не записывает видео. А, сейчас видите, там? Нет, ZAP. ZAP написано рец, нет зап, зап почему-то написано. Ёмы, ёмы. Вот видите зап написано? Так уж, так уж написано. Ну и конечно же все нажимаем обратно сюда еще раз все и заходим отсюда. и вот собственно наше видео нет сейчас смотрим это компромат вообще на кота ладно будет так наше видео по фильм фильм почему-то ну, ладно я это удалю это ну всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи всем